Дорогие коллеги, я за меры борьбы с эпидемией. Необходимо и нужно принимать меры, в том числе и какие-то непопулярные решения, но направленные на борьбу с вирусом, а не на выкачивание средств из нашего населения. Мы все с вами прекрасно знаем, кто привозит в первую очередь в нашу страну этот самый вирус. Из Испании, Италии, Лондонов, Куршавелей. Довольно богатые, состоятельные люди. Что для них ваши 4-5 тысяч рублей, которые вы сейчас предлагаете? Пыль. Даже если вы для вот недавнего да, там, случая, да, товарища из Куршавели, ребеночка прилетевшего, даже если 500 вы сделаете штраф, для него это не 500 тысяч, да? для него это не деньги. А что для нашего остального населения? Такое 4-5 тысяч рублей. Для пенсионера, для которого вы здесь, в этом зале, принимаете минимальную пенсию 12 578 рублей. Для всех остальных людей пара штрафов. Один раз пенсионер вышел до магазина, дошел, его оштрафовали. Другой момент вышел до банка, дошел, его оштрафовали. Как людям жить? Здесь а, приводились пример а, значит, Соединенные Штаты Америки значит, вот о них говорили, а почему-то забыли сказать о том, что в Соединенных Штатах Америки-то по 3000 долларов каждому человеку выделило правительство, о том, что поддерживается бизнес, чтобы не появились безработные, да, люди не потеряли работу, что делается в этом направлении у нас. Вводятся штрафы, замечательно. Вам мало историй, когда инвалид, не выживающий на нищенское пособие, выходит продать курточку, а у него изымают эту самую курточку, и судья выписывает штраф в 5000 рублей. Он потом приходит в суд и убивает эту судью. К сожалению, у нас такие случаи были. Вот что вы хотите, партия власти, уважаемая наша, вы хотите, чтобы к вам люди на прием приходили и то же самое делали? Понимаете, это страшно для людей у которых мы сейчас с вами получим через буквально пару недель, пару месяцев, да, мы все прекрасно видим ситуацию в стране и понимаем и осознаем, у нас будут миллионы безработных людей, потому что бизнес сейчас умирает. Билл Щитов привел пример, что один человек зараженный может заразить за месяц 406 человек. А вы давно были в метро? Вот просто один зараженный человек, не перебивайте вас в регламенту и там, замечание сделайте. 406 значит человек зараженный заразит за месяц, а в метро проехавший человек заразит за один день больше. Так тогда важнее, может быть, закрыть метро? Может быть, вот вы сейчас вот все раздали масочки так красиво, так здорово, антисептики, а вы не думаете, что перед каждым магазином нужно раздавать такие же маски, антисептики, чтобы люди друг друга вам, не заражали? Нужны, нужны действия, которые действительно будут убивать да, вот это вот распространение этого вируса. А вы что нам предлагаете? Обложить людей штрафами по 4-5 по тысяч рублей. Для бизнеса вообще до полмиллиона. Вы о чем вообще, товарищи? Ну вы реально что вообще хотите в нашей стране добиться такими методами? Давайте лучше закроем метро. Да, тяжелое, сложное решение. Но оно реально спасет миллионы. Давайте раздавать маски, давайте раздавать антисептики, давайте дезинфицировать, как в Китае, посмотрите ролики, они идут улицы, магазины, все дезинфицируют. Мы Московскую городскую дому дезинфицируем, да, когда выявлен вон, человек, да, заболевший коронавирусом, а вся остальная наша Москва, да, страна. Давайте туда бросим деньги, давайте пересмотрим бюджет. Какие-то ненужные совершенно статьи расходов э, пустим как раз-таки на борьбу с вирусом. Вот это от нас с вами ждут люди, а не драконовские штрафы. У нас закрывают магазины, сферы услуг, еще и штрафы вводят. А не драконовские штрафы. У нас закрывают магазины, сферы услуг, еще и штрафы вводят. А ярмарки выходного дня работают в антисанитарных условиях без туалетов, с наличной оплатой. Почему? Да потому что мэра курируют лично эти самые ярмарки. На стройках в антисанитарных условиях люди разносят коронавирус. А люди, соблюдающие режим самоизоляции, которые сидят дома, форточку открыть не могут, потому что у них перед окном стоит 10 КАМАЗов, которые газуют, грохот стоит, пылище, которое летит в квартиры. Это что? Это меры? Почему стройки не остановлены? Да потому что другой заммэра крышует э, этот строительный, соответственно, строительную сферу. А Получается, для одних людей карантин и штрафы, а для других плевать на эпидемию. Пусть президент и Совет Федерации вводят режим ЧС, мы все будем соблюдать, все в равных... Спасибо, коллега Зубрилин.